Ничто так не пугает, как бестолковая инициативность. Вот именно такая мысль родилась у меня, когда я пришел в раздел универсальных лошадок к 2 Здравствуйте! Универсал к 2 серия Iconic, которая уже не первый год выпускается. И в общем радуя нас модели 80 c претерпела существенные изменения. Изменения следующие, значит, теперь в этой серии всего 4 модели, стали 80 и 84. Они в двух вариациях, без титанала, с титанала. В них добавилась технология, которую мы уже как-то косвенно так задевали еще в Рихтерах, когда это все было там. Тут вот этот вот X-образный такой крестик, который ну, как бы здесь поставлен для увеличения торсионной жесткости и кантовой хватки. Он добавлен спереди и сзади. И изменен носок. Носок был такой сглаженный, И в сочетании с рокером, на мой взгляд, он делал, собственно, эту лыжу интересной он давал ей игривости, с такой зачетной какой-то сиядности такой вариабельности, вот, теперь стал, носок стал классическим карт носком, вот, лыжа потеряла кусочек своего рокера, Наверное, это прибавит хватки контов, наверное, это прибавит какой-то стабильности на скорости врезном ведении. Но вот мне почему-то кажется, что это не то, куда этой лыжи следовало двигаться. Не там, в общем-то, все ее интересное, все, что она могла давать интересному в катании. Но будем проверять, как она поведется на снегу. В принципе, все больше... Ничего не изменилось, всего четыре модели. Есть еще две, но на них даже время тратить не хочется, потому что э, если в старших есть и дерево, и в двух из четырех есть и тонал, то в тех ничего, кроме и пены. Собственно, тестировать их точно не, не хочу, и тратить на них время не хочу. Вот, пойду искать тесты, чтобы не пропустить отчеты о тестах. Подписывайтесь на канал, ставьте видео вот так, заходите чаще на сайт. Пока!